Друзья, поздравляем вас с Новым Годом! Новый Год – это всегда что-то новое для нас. Мы верим, что он будет позитивнее во всем. А старое – это бесценный опыт. В Новом Году мы желаем вам осуществления планов. Исполнения вашей мечты. Желаем здоровья крепкого. И иммунитета непобедимого. Работы по душе. И достатка во всем. Всем семейного счастья и досуга активного! С Новым Годом, друзья! С Новым Годом!